Те, кто пишет в чат, я говорю, регистрируйтесь на артподготовке. Или вы будете писать в какой-то другой чат, потому что еще масса зеркал. Поэтому я рекомендую зарегистрироваться на артподготовке. То есть на нашем официальном канале. И на официальный, да, на официальный сайт писать. И, да, звук пишут. Ура! Так ура или звук? И так, ты хотел какие-то еще там объявления сделать по поводу Окупай? Да, да. В очередной раз в субботу, на воскресенье в Москве, на Манежной площади будет проходить акция Окупай Абай. И всех призываем, приглашаем приходить на эту акцию. Она будет проходить целые сутки. И сутки будут... Все эти сутки будут организовано дежурство. Приходите. С едой, с водой, с каким-нибудь... И э... с вот этой эшницей, да? да Которая вот в прошлый раз приходила, вот эта эшница. Приносите и... собой... Тоже приглашаю. Фотоаппараты, видеокамеры, снимайте всяких эшников и эшниц, чтобы они э, всем были нам известны, хорошо их лица, чтобы мы потом могли их всех э, запечатлеть, э, поделиться этой информацией с другими людьми. Страна должна знать своих героев. Не пугайтесь, могут быть, конечно, задержания, но ничего страшного. Если кого-то куда-то уводят, то все равно продолжаем акцию, никуда не уходим э, сутки подряд. Э, это нормальное явление, к сожалению, сейчас в России, мы уже говорим об этом, что это нормальное явление, как это вообще ужасно, что это можно назвать нормальным явлением. Но вот, э, опять же, э, э, такие моменты, кого агитируют вообще, зачем там собираться. То есть, соответственно, будут приходить какие-то люди, и вы с ними можете поговорить, так, так называемые новички. Те люди, которые хотят узнать вообще что-то о протесте, и может быть даже впервые будут задавать какие-то глупые вопросы, Там типа «А кто, если не Путин?» или еще что-то в этом духе. Рассказывайте, разъясняйте людям, делитесь с ними своим взглядом на всю эту ситуацию. Почему Манежку? Это центр города, это знаковое место. И любые знаковые события произойдут именно здесь. Поэтому надо приучить всех простой мысли. Если что-то случается, надо идти на Манежку. А, акция будет проходить каждую неделю. И принципиально приходить. Так что всех, всех ждем там. Да, всех ждем. Так, вот новость. Суд. Отказался принять просьбу отправить Навального в колонию, и это уже радостно. Потому что всех так сейчас э, с таким удовольствием отправляют в тюрьму, что, в общем-то, это э, как это сказать, ну, из ряда вон выходящее событие. Так, Полонского освободили, он приговорен к пяти годам колонии, но оказалось, что срок привлечение к уголовной ответственности у него вышел, да, его освободили. Удивительно. Тогда зачем держали, если освободили? Ну, то есть, я так понимаю, Полонский в свое время сказал, что у кого нет миллиарда, тот идет. Да, то есть, теперь у Полонского нет миллиарда. И ему сказали, иди. Вот и все. Из того, что выдали, все, что можно... И, и нормально, отпустили. Но ну, это чисто по-путински. А генерал СК отстранили от должности из дела с Нижнетагильским заводом? Понятно, представляешь, то есть Путину нажаловались, он должен играть доброго царя. Ну кого-то надо наказать. Ну подать сюда Ляпкина-Тяпкина, там ляп по Тяпкину, тяп по Ляпкину, ну мы это уже проходили. В общем-то, я думаю, в каждой области можно смело отстранять такого и генерала и прокурора, и всех-всех-всех, да, Винни-Пух, и все-все-все должны пойти. Вот и все. Но для того, чтобы они пошли стройными рядами, надо прежде всего отстранить Путина. И это главный замковый камень, и это главная сволочь. А -а -а, так как он будет постоянно. Назначать их, увольнять, и этот конвейер будет бесконечно длиться в России, да он будет у власти. Прокуратура проверит двукратный рост зарплаты красноярских депутатов. Видишь, вот красноярские депутаты себе зарплату повысили, а теперь придет прокуратура, проверит, и будут ее понижать там через суд или как, я не знаю, писать представление. Ну, депутат, конечно, проголосует и скажет, ну, видите, вот опять... Справедливость восторжествовала, и пожаловали нарушение. царю, и он тут пришел и всех обласкал. Какой замечательный царь. Обычно проверяют и нарушения не находят? Не, ну здесь в данном случае найдут. Ты что? Дело имеет серьезную общественную значимость. Конечно, найдут. Цех сборки кабин для тракторов горит на Кировском заводе в Петербурге. У нас каждый день практически горит, э -э горит производство, промпроизводство. И мы говорили, что так будет, потому что, потому что там всем пофигу, То есть, это уже, так сказать, умирающая отрасль. Российское промышленное производство. Лучше сжечь, чем наблюдать этот упадок. Не, ну оно само сгорает из-за того, что там технически, в общем-то, ужасно все. Роспотребнадзор опроверг сообщение о смерти человека от укуса клеща в Москве. Да, сказали всего шесть тысяч триста человек укушенных, и вроде никто не помер. Не верю, что никто не помер, если столько укушенных клещами. Но вот говорят, тот, который в Москве, он точно не помер. Ну ладно. Такая странная новость: в Орле мать подала ребенка бездетной женщине. Ну, что странно, это установленная вещь. А сколько неустановленных, да? То есть сейчас торговля детьми идет очень сильно, и многие как бы не устанавливают. Особенно если у кого-то нет детей, у него близких родственников много детей, то так происходит такой иногда бартерный обмен на квартиру. Много таких случаев мы знаем, и, и часто просто никто не говорит и не вмешивается, потому что ну, не видят здесь ничего такого криминального и плохого. На самом деле, ну, если семья не может воспитывать ребенка, да, передают каким-то родственникам на воспитанию которых нет детей, ну, может быть, это и правильно, кто ее знает, да? а вот вот есть, вот, да. вот, нам нужно бы, чтобы это было всегда правильно, да, нам нужно было бы не запрещать все это, а регулировать. И тогда было бы все замечательно. То есть, чтобы семья, с не может воспитывать и ребенка, могла государству его передать. Чтобы детей не выкидывали в помойные ящики, как мы говорили. Ну, хочет мамаша отделаться от ребенка. Ну, роди ты его и продай ты его нам. Мы его купим за деньги, понимаешь, и будем воспитывать. Но надо создать соответствующие условия для того, чтобы пествовать детей, воспитывать, чтобы они получали гораздо лучшее образование, чем... В семье. Гораздо лучшее воспитание, гораздо лучший уход. Вот тогда будет все нормально. Вячеслав, а вот я слышал немножко обратное мнение по этому поводу от одной из многодетных матерей с которой тоже обсуждал вопрос, был в будущем. И у нее возникла другая мысль о том, что, по сути, чтобы не стимулировать женщин на то, чтобы они повсеместно отдавали детей государству, наоборот, обложить их каким-то обязательным сбором на этих отданных детей с зарплаты той женщины, которая решила избавиться от своего ребенка. То есть, чтобы она обеспечила его существование в этом государстве за счет каких-то процессов. Ну, а та, утопит в унитазе и все. А просто его утопит в унитазе. У этой женщины просто нет мозгов, которые это предложил. Понимаешь? Есть вещи рациональные, есть естественные законы. И выдумать можно все, что угодно. Вот Путин каждый день выдумывает такую херню, вообще тут все должны в жопу его целовать, аплодировать, при этом, я не знаю, там ни, никогда не голосовать и, и так далее, и многое другое. И, да что, мы дошли, мы дошли до края, поэтому должны действовать естественные законы, то, что для человека естественно, это должно стимулироваться, прежде всего, если это нормально, если это не бесчеловечно, там же для человека естественные многие бесчеловечные вещи. Поэтому а я тут не просто не согласен. Я да предметы для спора не вижу вообще. Это вот с той стороны так Мизулина могла, там, или кто там, Яровая, там вот эти вот люди могли. Так что это очень серьезная тема. И я думаю, в будущее России она будет однозначно решаться. Надеюсь на это, по крайней мере. Пассажиров Петербургского метро будут досматривать в рентгенных камерах, а кабинах. Ну, то есть, видишь, там в Петербурге, там уж не хотят денег. Как получить денег? Самый простой путь, значит, что-то этакое придумать, связанное с безопасностью. Вот такой. И нормально это стоит, понимаешь? говорит, а для чего вам это? Фиг его знает. Ну, чтобы террористы не взорвали. Ну, ладно. И представляешь, какие -то. эти кабины будут стоить столько, сколько все остальное метро? Это обязательно будет теряться у людей да. еще к тому же. предупредила потерять части урожая и разгоне инфляции из-за холодов. Разгоне инфляции. Прям раз... как облаков. Ну имеется в виду разгон, то есть усиление инфляции. Ну звучит чудовищно. И ты понимаешь. Они правы. Знаешь, в чем они правы? В том, что, конечно, сейчас совершенно очевидно, что идет кризис, и он усиливается. Но Вова сказал, что все хорошо, что мы выкарабкались из кризиса только что. Вот он в Гамбурге об этом сказал. Значит, что должно случиться? Должен случиться не урожай. То, то есть, семь худых лет, там, как в Библии, понимаешь? Тучные прошли, теперь худые. Вот должен случиться неурожай. Вова же в этом не виноват, оно же само по себе, это боженько как бы насылает такие каказники как египетские. Поэтому все, тут, видишь, вот инфляция и все остальное, из-за холодов. И... А Вов не при чем? А вот Вов не при чем. Минфин оценил серый фонд оплаты труда в 10 триллионов рублей. Ух ты, 10 триллионов, серый фонд, я не знаю. То, то что мимо белой кассы, видимо, проходит. Ну да, то, то что, с чего они недополучают налоги, как они понимают. Но понимаешь, если бы они с этого дополучали налоги, и это были белые деньги, как ты думаешь, сколько бы их было? Да столько же, а может еще меньше? Их какой столько же? Их был бы в 10 раз меньше, потому что их 10 раз бы насадили налогами. То есть один передал другому, все ушло этим ребятам, этот передал, там ушло этим ребятам. По крайней мере и НДС и все остальное прочее, то что каждый день с нас высасывает. Если кто-то тут крутит как-то серыми делами, там, за наличку что-то, без документов и так далее, то получается, Это в общем-то, какие-то деньги... Людям перепадают. Это же главный аргумент тех, кто говорит о поддержке Путина, о том, что у нас в стране кризис только угу. по того, что вот эти вот пресловутые 13%, да. э, которые налог с, да. с, с зарплаты, Не все платят, по поэтому, жесткий, поэтому платят. кризис. Поэтому да. ужасно, Это да. я согласен, <свис> поэтому по кризис. Если бы все платили, был бы не кризис, был бы пиздец. То есть жрать бы уже давно было нечего, уже все платить не за что вообще... Потому что все деньги, которые вы отдаете туда, они уходят навсегда, они уже не возвращаются. Это такой, знаешь, это сингулярность, такая черная дыра туда путинская. Туда бабки закинул, все, а тут ничего не возвращается. Поэтому чем меньше вы платите налогов, тем лучше для страны. тем вы лучше отдайте это кому-то из своих близких. Зачем это нужно? Платить этим жиганам. Минфин представил параметры нового бюджетного правила. Что не день только кризис пишут, да, новый причем. Да, и новое бюджетное правило звучит так. Предельный объем расходов федерального бюджета рассчитывается как сумма нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемый валютный курс, объемы нефтегазовых доходов. И расходов на обслуживание госдолга вот такая странность да то есть э, расходы федерального бюджета исчисляются из доходов и расходов на обслуживание госдолга не кажется тебе что это мне абсолютно четко это кажется. То есть у них вся доходная часть бюджета это нефтедоллары минус обслуживание госдолга. Вот и все. Вот таким образом. То есть они вот эту сумму предельную могут потратить. Больше они не могут потратить ничего. А тогда вопрос этим ребятам. А эти фонды все в которые они там деньги укладывают это что да? а какие-то другие внебюджетные доходы ну и так далее и так далее много вопросов мы можем задать им совершенно четко Ну теперь мы не можем им задать вопросы а они там э, э, ну, да, Но у них все секретно веют, да, особенно устроено. расходная часть у них доходы вроде как они пока еще не засекретили хотя думаю что засекретят да, буду. Губернаторы будут допускать мэров в Государственной тайне о, Блин А я, насколько знаю, мы всю дорогу Подписывали эти бумажки о гостайне Там всегда ФСБшники ходили за ним. Когда я зампредом работал Мне всегда С меня всегда требовали, чтобы я подписал Я говорю, пошли вы нафиг Не, не, не носите мне ваши секреты Они мне не нужны ну, что такое? Ты знаешь, что такое их секреты? Какие-то вырезки из газет. Это... На самом деле нет никаких секретов. Наверное, секрет в том, кто кому сколько... Не-не-не. Секретные там какие-то вещи, связаны с мопрезервами. Какая вся... херня вообще, которая вообще никакого секрета из себя не представляет. Представляешь? То есть вот... На этот завод по уничтожению химического оружия, так как я не являюсь секретносителем, носителем я там не был вписан в список тех, кого, тех кто его посещает. Но меня так пустили, без всякого списка. Меня сняли на телекамеры, сфотографировали, а потом мне заявили, когда я стал там что-то жаловаться, мне заявили, что меня не было на этом заводе. Я написал Патрушу, он тогда... ФСБ возглавлял, я говорю, что за идиотизм, я там был, вот там фотки туда-сюда, я прилетел туда на вертолете. Он мне написал, что да, в вертолете вылетели, но туда не прилетели. С парашютом, что ли, я выпрыгнул. Я вот после этого к таким, как Патруш, вообще отношусь как к конченным идиотам, ну, потому что ну, это просто смешно. Ну, вот сейчас будут, они говорят, мэров там допускать вот к таким секретам, да. Ты обхохочешься. То есть, мэр теперь сможет на территории своего города зайти на завод, где есть какие-то секреты. Да и так мог зайти в соответствии с законом. Чушь такая собачья вообще просто. обнадзор обещает серьезные изменения в системе оценки знаний учителей. Теперь учителя будут что-то знать. Да, да. Я в это не верю, вот ты вот веришь, Андрюш, вот я сколько переживал этих первую реформу, первую реформу я пережил, когда пошел в первый класс, первая реформа образования была, и ты знаешь, каждый раз... Все хуже и хуже. И, то есть я уже заметил, вот с каждой реформой, особенно тут вот с 90-х годов, образование, как та шагреневая кожа, все ужимается, ужимается, там появляются названия, какие-то лицеи, какие-то эти, я их уж и не помню, как их... Колледжи. Колледжи, да, там чего только нет, а все усыхает. И... Было бы совершенно чудовищно это, если бы не новая историческая эпоха и не информационный мир. Он не дает мозгам наших детей усыхать. Они в этой системе как бы, ну, отдают дань этой системе. Ну, надо там ходить в школу. Мы же не задаем вопрос, нафига, что там делать. А? То есть образование превратилось просто в формальность. Да, и иногда даже во вредную формальность. То есть мы могли бы развить какие-то способности детей, а мы их не развиваем, потому что нужно тратить время на эту херню, которая называется российское образование. Но оно же ничего не дает. Но я знаю, что в зарубежных, в смысле, за рубежом многие студенты сами выбирают те предметы, которые они считают необходимыми для, для себя, для своего развития. Есть какие-то основные... Ну, ну... Академически, а все остальное человек сам может подобрать для себя и даже договориться там на личное общение, обучению у преподавателей. Но здесь же попытки, наверное, возродить советский вариант системы, но в советской вариант системы был очень жестким. И он давал такие плоды за жесткости именно этих оценок учителей. А здесь, скорее всего, изменится было в другую сторону. Так, вот мне тут что-то про мальцев денечки теплые быстро лечат, что будешь говорить после 5 ноября. Почему после? Да, 5 ноября все скажем. Или харахири сделаешь. Фу, как некультурно. Правильно говорить сипуку. Понимаешь? Барсет как звать-то? Правильно говорить сипуку? Нет, мы лучше кому-то другому Сипуку сделаем. Мальцев, клоун Кремля. Вот Кочегаров какой-то пишет. Ну что за башке у человека, а? Кочегарка в башке у человека. Мальцев э -э. отец русской демократии гигант мысли. Э -э. Ладно, за. Мистер, Рф. Централизуют закупку лекарств для пациентов с, ред... с редкими болезнями. Ты знаешь, впервые я это э, слышал в 90-е годы. О том, что они централизуют закупку и будут там э, давать эти лекарства. И потом э, оказалось, что нужно... Э, монетизацию льгот и поэтому значит но это туда не должно войти поэтому это должна быть централизованная закупка и потом после этого опять говорили про централизованную закупку я честно говоря думал что это еще сделали тогда а оказывается они все говорят а как же больные получают эти лекарства или их уже не осталось больных с редкими заболеваниями ну да, может, быть, они уже не таких количествах, как раньше, ну, Слава прекращай кормить тролли. Ну не, ну как это? Это же нормально. Кормить тролли это очень хорошо. Бывший... человек пишет, что бывшего президента Бразилии Лулу да де приговорили девяти с половиной годам тюрьмы. Ну да. Там у них демократия действий работает да? Ну там просто так периодички Кого-то под дают Это так они разминаются перед новой Исторической эпохой, чтобы Эволюционно туда войти Мы и говорили об этом А те, кто не разминается, те, кто не набирается Опыта, они входят всегда в новую эпоху революционно. ну как был в капитализме Поэтому В общем-то все ясно Минкульт готовит иск из-за публикации «Яблоко» о закупках министерства. И пишут, что их достали оппозиционеры, которые что-то там навыдумывали, а поэтому они вот они деньги не украли, а, а поэтому обратятся в суд. Ты знаешь, вот в таких случаях всегда вспоминаешь анекдот такой, когда мужик сидит в кабаке, бухает, и жена заходит, говорит, слышь, пойдем домой, а он пьяный уже, говорит, а почему ты пришла меня искать сюда? А почему ты не ищешь меня, например, в музее? Вот так и вот эти с минкульта, да? Они, они нам, как тот пьяный мужик пытаются причесать, что они не украли. Вот и может вот, мы даже вообще в деле разбираться не будем. Вот в этом. Ну есть хоть один шанс, что они не украли, а я думаю, что вообще ни одного шанса нет очередные посягательства на соцсети в России, в частности, ВКонтакте, вот в дополнительные ограничительные меры, они избыточны и неисполнимы. Это вот так отреагировал такой фразой на эти меры Павел Дуров. Нет, ну это правильно, он отреагировал и, в общем-то, не только он, в общем, многие даже не столь знакомые с, ну, как, как пользователи, только знакомые с интернетом Понимают, что это бесполезняк вообще То, что затеяли эти ребята А вот депутаты хотят штрафовать граждан за контент в соцсетях Если он там какой-то не такой будет Контент Если там кого-то обидят То сразу же штрафовать Они уже сажают за лайки и репосты Теперь они хотят штрафовать Если их лично это как-то затронет и будут штрафовать. Это при э, конституционном праве закона свободы э, слова и самовыражения в стране. Такие они принимают. Да, ну, конституция дает нам свободу слова. Вот мы видим, как на нее кладут. эту Распространение информации. Ну, конечно, право распространять информацию и получать. Рунет уступил по стабильности интернет-системам Бангладеш и Умминии. Хорошо не Зимбабве, то есть у нас еще остались какие-то рубежи, какие-то базовые дела, да, то есть Бангладеш и Румыния уже по интернету у нас обогнали по стабильности работы национальных сегментов. И это нужно понимать, что Рунет по объему участников второй после англоязычного, да, представляешь, то есть есть там хинди, есть китайские языки, там куча народ говорит на испанском, куча на арабском, а второй язык интернета русский. Да, и представляешь, как вот можно просрать все это, когда более стабильная система в Бангладеше и в Румынии. Это просто жесть. То есть сейчас сам Бог нам дает возможность, ну и как бы русская культура, и это РУНЕТ нужно понимать... Это также относится к утилизации Советского Союза, потому что Советский Союз насадил русский язык по всему миру. И утилизация его обломков, останков, это как раз и часть Рунета. То, что люди говорят на русском языке, пишут на русском, понимаешь? Ну и вот так этим воспользоваться совершенно бездарно, абсолютно бездарно. И этот товарищ хочет там какой-то искусственный интеллект. Родить, блядь, Вова. Да ты научись пальцами там тыкать вначале. Там в Твиттер, хоть заведи и напиши там хоть одно слово. Я здесь, да, там. Или как страшно жить, блядь. А, ну напиши что-нибудь, вов, Может там, черт, у тебя изменится в башке. Интернет – это Советский Союз. Да не Интернет – Советский Союз. Советский Союз внедрил русский язык. А русский язык стал вторым в интернете. Это очень важно. А при том, что у нас не полтора миллиарда... Конечно, да, да нет, ну и, и не сот, сколько арабов или испаноязычных, ты посмотри, конечно. А вот го, Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России. О, представляешь, то есть, а до этого за кибератаки не сажали. Когда-то <соценно> вот сажали без разрешения. И этом а теперь чтении, все... да, теперь, а теперь, они а теперь им Приняли, официально. что если там в госструктуре... Зайдешь что-то там начудишь, то теперь все посадит. То есть ты там что-то не так, в каких-нибудь госзакупках там чего-нибудь. То есть они хотят создать для себя полную неприкосновенность во всех областях, чтобы даже никто о них не думал, не критиковал, не пытался выяснить, чем они занимаются, ни, ни по каким каналам, ни связи, ни даже физически. Вячеслав, вы присягу давали какому государству? Союз Советских Социалистических Республик. 12 декабря 1982 года я присягнул на верность и вроде никогда эту присягу не нарушал. И больше никаких других присяг не принимал. Вячеслав, что будет у граждан с ипотек, которую брали при этом режиме? Я думаю, справедливо будет, если эту ипотеку простим. Просто обнулим и все. Мне говорят, а как же, ведь банком они должны, да не банком они должны, где банки деньги берут, они берут деньги в центробанке и потом свою маржу собирают и все, вот, вот чем занимаются банки. Поэтому я думаю, что этот вопрос очень легко решаем. В Госдуму внесли проект об упрощении возврата излишне взысканных налогов. Ой, тут так упростят, я думаю, как обычно они все упрощают, что вообще башка слетит потом от такого упрощения. Ну, смысл такой, что они просто желают привести в соответствии с Гражданским кодексом, потому что уже давным-давно говорили по поводу того, что если ты прошлепал и заплатил больше налогов, а прошлепал больше 30 дней, то тебе выписывают бороду такую <смех> и говорят, все, ничего никто никому не должен. Так вот, все эти упрощения говорят о том, что ты теперь, как и, собственно, по Гражданскому кодексу и было, и должно быть, можешь в течение трех лет обратиться в суд. То есть, никакого упрощения. Ты также приходишь в суд, только не в течение месяца, а в течение трех лет. Ну, срок исковой давности три года, все. И так же тебе там говорят, давай, до свидания. Не, ну не знаю, как говорят, там, если ты докажешь. Но ну, дело -то в том, что ничего, ничего такого сверхъестественного они не предлагают. А вот просят привет передать ребятам из Свободы Действий. Уфа Р, Насте э, Федуровой, Алилекс, Нине Паше, Гаузе и Максу Привет, уфа. Коммунисты внесли да. в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Ну, вот, я, я очень смеюсь, конечно. Я понимаю, коммунистам как хочется выпендриться. Они настолько уже срослись с вовой, что выпендриться как-то вот ну, не получается по внутренним каким-то делам. Валерий Федорович Рашкин очень часто нормальные инициативы продвигает. Одна из инициатив, вы помните, была хотя бы спросить у Димона, «А что там, ты там столько уперто?» Так э, фракция проголосовала, чтобы не за, коммунистов фракции, чтобы не задавать этот вопрос, поскольку масса есть других вопросов. Это какие есть другие я что-то не понимаю. Можете себе представить? Ну, поэтому надо выпендриться: вот давайте выйдем из ВТО. И ну что, ну выйдем из ВТО. что дальше-то, от этого <laughs> случится? Ну, давайте вообще железный занавес закроем. <laughs> Очень смешно. А вот еще просили передать привет Жене, нашему другу. Привет, привет. Жене, да. да? Евгений, привет. Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство. Ой, представляешь, вот я прочитал текст присяги и подумал, почему же у нас что, Путин не гражданин, что ли? Ну смотри, я такой-такой добровольно осознанно принимаю гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию, он ее точно не соблюдает, законодательство РФ, права и свободы граждан, это Вова, какие права и свободы граждан соблюдать? Никаких вообще. Да, исполнить обязанности гражданина РФ на благо государства и общества Вова исполняет. Исполнен, да. защищать свободу независимости РФ, свободу он защищает, быть верным России, уважать ее культуру, историю, и традиции. То есть, иными словами, от вновь прибывших в Россию и становящихся гражданами России требует того, чего Вовы не делает. Пример не самый лучший для подражания. Да, ужасно совершенно. А на него есть... Ведь по идее должны равняться. Да, ну зато вот лимузин для Вовы оснастят двигателем мощностью 850 лошадиных сил, ну чтобы, чтобы он летал на нем. Да, он чтобы он летал на нем. Вот теперь будет. Я напоминаю, что создание трех таких лимузинов обошлось 12 миллиардов рублей. Миллиардов, не миллионов. Мы с этим чуть не подрались. из за это он уверял, что это ошибка миллионов. А я уверял, что никакой ошибки, что миллиардов и, возможно, еще даже больше. В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи ледокола Арктики. Ну, как в том анекдоте, помнишь про ту лошадь, которая говорит, ну что ж ты, помнишь этот анекдот? Мужик зарплат получил. Ждет мимо подромы. там кляч стоит такой, и говорит ему человеческий голос, мужик поставь на меня, я выиграю. Он говорит, да ты что, да ты же кляч, он говорит, ну что ты видишь, я же голосом разговариваю, говорит, это знак. Пошел, купил, все деньги поставил, купил билетик, кляч стартанул, первый круг бежит, первая, второй, третий, семь кругов пробежал первая, раз и упала. Ну, все уж финишировали, она лежит, подходит ногу, билетики никуда. Говорит, ну что ж, извини, мужик, не шмогла. Вот приблизительно, приблизительно эти тоже так же говорят, ну не шмогли. В семнадцатом году должны были ледоколы Арктика ввести в строй. И тут Песков сказал... А проверка, да? Да. Сообщение о подаренной Путиным монахом. Валаху не, не, не, не, не, не. Я. зачем? Я про Арксику он сказал, а, ты да, чего? Ты нет. не торопись. Он То сказал нет. другое дело, если это сдвижков. Право пройдет, перейдет к грани разумного, тогда действительно возникает опасность, а такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается. Иными словами, и жени, мужик, не шмогла. Вот так. Но только по-песковски, то есть витиевато, красиво. Вот так. Ну, видишь, вот так говорить, тоже будешь при Путине, да? Завидный, наверное, должность, да. Ну вот он же опроверг сообщение о подаренной Путиным монахом Балаама яхте. Да, то есть, представляешь, монахом подарил Путин яхту, а говорят, это неправда, не подарил. Продал. Нет, я думаю, что, возможно, подарил Гундяеву, они, не всем манам, а одному Гундяеву, зачем она всем, да? они должны молиться, поститься, а Гундяев, он как бы такой, свой, так что, говорит, Песков как-то очень витиевато и здесь сказал, сказал, что это неправда, но больше ничего не сказал, я уверен, что яхта была. А вот кому ее подарили, это вопрос. Ну, да, конечно, дым без огня не бывает. И интересно еще вопрос был задан, кто же там на заднем сиденье автомобиля находился, на котором Путин ехал в ЛАА. А там сидел мужик на фотографии, он там ему пальцем что-то показывает, указывает, говорит на заднем сиденье, а волк там мечется. И знаешь, что Песков сказал, кто это был? Охранник на заднем сидении показывал пальцем, там что Путину делать. На фотографиях их есть охранник такой. Может, это тот самый охранник, который периодически фингалы ставит. Так что, Мерседес эта машина была. Вот тут даже их фотографии мы не скину Вот, посмотри, тебе будет любопытно. Вот. Видишь, пальчиком что-то. Это может быть охранник? Может, он увидел какую-нибудь опасность? На иначе... муху ложи, шмуха над головой, насрет сейчас. Такие вот дела. Да, может и так. А вот на Камчатке атомный подводный крейсер Томск провел пуск крылатой ракеты, причем я так понимаю, что через торпедный аппарат. Поэтому в чем фишка я так и не понял. Но они все стреляют через торпедный аппарат, можно с подводного крейсера выстрелить можно с надводного можно вообще из пункта приема стеклотары выстрелить этой ракеты она универсально в советском союзе все-таки делали да поэтому она из любой этой фигулина выстреливает. да как же у нас говорят любая палка стреляет да? ну да так что я, я в общем-то, не понял, в чем фишка. Ну, стрельнули, слава богу, что хорошо долетело. А вот в РЖД мост между Хабаровским краем и Сахалином оценили в 400 миллиардов. Да, представляешь, и там Рутенберги говорят, о, еще рабо работать, непочатый работать, край. да, непочатый край, мосты на Сахалин, потом там, я не знаю, куда повезу, через Берингов пролив, там, мосты. Я так понимаю, что в Крыму этот мост до сих пор находится в плачевном состоянии, его постоянно там подтапливает всевозможные шторма, размываются сваи, опоры, то есть он... Ну, не светит ему в ближайшем обозримом будущем стать полноценным э, реальным мостом. Я, а, даже не знаю, как реагировать тут. А зачем вы заблокировали? Не надо. Зачем? Потому что мне, мне понравилось это обзываться. Написали Мальцев, свина, собака. Ну, что это очень смешное название. Свина, собака. Так, давайте разблокируем за свину, собаку. Я так думаю. Свину собак. Прикольно. Вот все тот же Песков комментирует. Позиция Кремля по Татарстану будет сформулирована позже. Это то, что я вчера говорил. Помнишь? То есть срок истекает, подписывать никто не хочет. Тогда это, так сказать, за услуги Шаймиева такой был. Реверанс. А сейчас никто никаких реверансов делать не собирается. Но так как это привлекло внимание, надо оттягивать время максимально долго, чтобы забылось. Понимаешь? Потом. потом. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота. Да, ну, в общем-то, как-то не очень большой Черноморский флот. Я так понимаю, весь уплыл туда, в Сирию. Поэтому, не, ну там какие-то вот подразделения береговых соединений, там что-то, какие подразделения береговых соединений, вообще просто, <laughs> жесть. Такое ощущение, что там дивизии стоят такие, соединения, да. О, Господи, подразделения береговых соединений. Ну, вот Черногорского так... флота, очень смешно, да, вот представьте, представь, вот э, здесь они как раз очень эффективно пользуются способ возможностями информационного мира. Вот эти постоянные бросы о каких-то неимоверных грандиозных дивизиях, э, достижениях и тому подобное. Это очень хорошо. Как... собаки – это наименование кацапов. Это нормально вообще нету. Хорош, хорошее название такое. Свинопес, да. То есть не, не, нет ни одного названия, которое нельзя было бы прославить. Лавров посоветовал представителю Госдепа следить за реальными событиями. Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы. А дама всего лишь навсего госдепа сказала, что любит поговорить, Лавров. И тут я тоже с ним лично не знаком, но мы это знаем, что идите он гораст. И забегать вперед любит, Это в этом уж он хо -хо -хо. Так что я не думаю, что знакомство или незнакомство с этой дамой как-то может повлиять, да, на, на его характер. Ну, мне кажется, больше всего его э, беспокоит другая э, проблема. Он от всего РФ надеется, что США будут уважать свои обязанности по дипсобственности в РФ. Ну, собственно, конечно, больше всего. дипсобственность тревожит, потому что ее забрали и понимаешь, просто так вот забрали и все. Говорит, идите. Они же привыкли, как, что они у всех все отнимают. Тут, ну, в России. А там они, здесь они все без всякого закона, без конституции отнимают. Вот у граждан дома сейчас в Москве будут отнимать, квартиры. И все нормально, то есть это у них все правильно. А тут у них забрали. Они говорят, а как же вы у нас забрали? А вот так. А, а мы вот вам что-то там скажем. Идите вон. А они, как вот так, и все. И ничего, они понять ничего не могут. Он поехал в Гамбург, там Трампу пытался про эту собственность сказать, а, а Трампу там написали, мы же знаем, в этой, в шпаргалке, ни в коем случае про дипсобственность даже не заикаться. Он говорит, не даже заикаться не будем, все. Все. Вот она пресловутая карма. Да. обратно возвращается. Да. Посольство РФ. Заявила, что восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление. Блин, вот вы знаете, мне вообще не вызывает никакого сожаления. Восхваление Басаева в турецкой газете, но вызывает жуткое сожаление восхваление Путина во всех российских средствах массовой информации, ибо Басаев не сделал сотой доли того зла, который причинил России Путин. Сотый, может быть, тысячный, может быть, даже миллионный. Даже уже пропагандистские СМИ не удерживают. Мальцев видит мои комментарии. Маккейн пишет. Конечно, Маккейн. Конечно, вижу. Турция и Израиль объявили о намерении построить газопровод в Европу. Потрясающая ситуация. Смотри, как замечательно устроился Эрдоган. То есть Вова за свои риски, на наши деньги, строит газопровод... Этот поток южный через Турцию и так далее. А Израиль вместе с Турцией тащит свой газопровод из Израиля, там тоже нашли газ. Да? И получается очень странная такая ситуация, потому что и те, и другие ведут газопровод в Европу. И ты поверишь, что Израиль с Турцией будут отдавать предпочтение Вовиному газу, что ли? Ну, конечно, нет. Конечно же нет. Поэтому, то есть это будет одна и та же магистраль. Вот сюда он зайдет и здесь, а потом они, наверное, будут соединяться. Это не будет отдельно. А вот кому будут открывать задвижку, а для кого закрывать, это вопрос. Ну, для меня это нет вопросов. Это для Путина пока вопрос. Но он уже вот это встрял. Yeah. В Сирии погиб российский военный советник. Да, ну я думаю, что ни один и не советник, да. Да, военнослужащий погиб. И что можно сказать? Ну, не ходите, дети, в Африку гулять, что тут? В данном случае в Сирию. То есть, не доходя до Африки. Не доходя до Африки. Глава ЦРУ заявила о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии. Вообще совершенно не имеет значения, есть улики у США или нет. Главное это заявление главы ЦРУ. Если он говорит, что у него есть улики, этого совершенно достаточно. Абсолютно достаточно для того, чтобы... Не, я понимаю, что этого недостаточно для того, чтобы Башара дотащить тащить в суд, в Гаге, там подвешивать за яйца, извиняюсь, ну или там каким-то иным образом. Этого может быть и недостаточно. Но вот совокупности таких заявлений будет достаточно для того, чтобы его просто... Э, ну, так ликвидировать, мягко говоря, посмотрим. Ну, они что-то такую, какую-то многоходовочку затеяли, американцы сейчас в Сирии, ну, в угоду Трампу, я так понимаю. То есть он хочет как-то попиариться на этом деле. Ну, посмотрим. Ну, я так понимаю, что каждый президент, приходя на, на начало своего срока, он должен совершить какую-то грандиозный акт, о котором будут потом помнить, ну не в веках, но на протяжении всего его срока президентства. И мы можем провести параллель, что происходило в начале президентского срока Владимира Путина. Ну, Утону взорвались дома, и утонул этот курск. И курск и утонул. Да, и все, и все продолжается в том же духе. Кремль заявил, что санкции против лаборатории Касперского политизированы. Да, Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур. Ну, в общем-то, я так понимаю, что лаборатория Касперского заигралась с ФСБшниками. И, естественно, совершенно очевидно, что напуганные всякими там кибератаками, вмешательствами в выборы и так далее, американцы не пустят никуда Касперского. Ну, если он открыто сотрудничает с ФСБ, ну, они что, больные, что ли, зачем им это нужно? Он им там какие-то госструктурам продает программы. Но в этих программах может зашито быть все, что угодно, да? И никто никогда в жизни это там не разгадает. Ну или, по крайней мере, над жизнью положить, зачем им это нужно. Они лучше заключат другие договора и все. То есть когда... лаборатория Касперского сама себе, конечно, подосрала. То есть они могли бы нормально сотрудничать со всем миром, но вот сотрудничество с ГБУХой ставит такое клеймо на лоб, да, как вот во времена Елизаветы, это... вор, блядь, бум. И даже если ты поставишь приставку «не», все равно, как бы не сильно, не сильно поверят в это. Вот так как заявляла в свое время мать Тереза, когда ее приглашали на митинг против войны, она говорила, что я не пойду на митинг против войны, я пойду на митинг за мир. Да. Потому что когда присутствует слово война, там уже приставки не играют. Ну да. Трамп сравнил поиски русского следа в его окружении с охотой на ведьм. Ну, естественно, Трамп сейчас должен какие-то такие создавать формы, и одна из вот мыслей форм такая связана с охотой на ведьм. Обратите внимание, практически каждый ну, такой энергичный, чтобы не обидеть никого, президент Соединенных Штатов обязательно говорит про какую-нибудь охоту на ведьм. Каждый энергичный, а это бывает охота на коммунистов, это бывает против коммунистов, там я не знаю, там за кого-то, против кого-то, но про охоту на ведьм все энергичные президенты США говорили в той или иной форме. Наверное, это вот какое-то специальное ключевое слово, которое надо сказать, чтобы там какие-то рептилоиды услышали, я не знаю для чего, но они все говорят про охоту на ведьм, это любимое словосочетание у них. А еще Трамп пожаловался на нехватку времени для просмотра телевидения. То есть он обычно Симпсонов смотрел, да, и <свят> Южный парк, а теперь у него нифига, не хватает времени. <свят> ну что ж, бывает. На Дональда Трампа подали в суд за блокировку подписчиков в Твиттер. Да, ну представляешь, кто-то там, я так понимаю, Трампу писал гадости, а у него же наверняка есть модераторы, которые в Твиттере вымарывают таких товарищей. Ну и человек решил, что это неправильно, если президент его исключил из Твиттера, это посягательство на свободу слова, а не просто президент, еще и миллиардер, поэтому нужно обратиться в суд. И каких-нибудь денег отсудить. Понимаешь, что если будет положительное решение суда, а оно возможно в данной конфигурации, потому что Трамп не сам по себе, он президент то тогда следующий, если иск будет удовлетворен, то он будет носить материальный характер. Ну, помнишь, как Джон Леннон писал, говорит шел, говорит, я как-то по улице и толкнул какого-то. Он, он увидел, что это Джон Леннон и сразу же предъявил в суд иск, случайно там плечом задел. Ну, это же Джон Леннон. Это же Трамп, понимаешь, то есть нужно обязательно э, предъявить иск. Я уверен, что Обама также точно исключал там, ну, его модераторы. Но Обаме иск не предъявили, почему? Потому что он не миллиардер. А Трамп, ну, как его воспринимают американцы, как мешок бабок, как Макдональдс, понимаешь? То есть Макдональдс это тот, кто должен тебе всегда, если ты там подскользнулся на мокром полу. Да, но Трамп-то и не скрывает того, что у него есть деньги. Он Нет, и не это понятно. Я, я просто про саму конфигурацию. А, и, и мне, да, мне интересно, что из этого вырастет. То есть, какую сторону займет суд. У меня очень сильное ощущение, что суд удовлетворит иск. Да. Ну все, тогда Трамп попал спецпрокурор США по РФ проведет проверку по факту встречи сына Трампа с российским юристом. Ой, там и спецпрокурор, и сам этот сын согласился под присягой рассказать о, о встрече с Весельницкой. Чуть ли не Весельницкой. Для них она будет писаться через букву И. Весельницкая. Потому что и так уже замусили. Это вот как раз та форма, про которую я говорю, что Государство – это злая собака, которую нужно держать на цепи. Представляешь, вот Трамп, как достаточно значительная часть американского государства, все время получает Тумаков, да, помнишь, как в том мультике, иди сюда, мы дадим тебе Тумаков, и не только он, но и все его семейство. И, может быть, мы видим, что это не совсем, там, когда-то, может быть, и справедливо, да, может быть, там, как-то здесь американское правосудие и сама система имеет какую-то очень жесткую форму, но это здорово. Но это же независимое правосудие. Не, ну как, правосудие не бывает независимое, а будет независимо, когда будет нас судить машина. А люди всегда зависимы, но, понимаешь, если есть система сдержек, а у них она есть, а нам ее еще нужно налаживать очень серьезно, то это уже хорошо, то это уже собака, по крайней мере, может быть, не на цепи, но уже на длинном поводке, уже на поводке, понимаешь? Ее уже можно остановить, эту собаку, государства. А у нас она просто отпущена на свободу, бегает, кого хочет, грызет, что хочет, делает, и все, и, и все ей аплодируют этой собаке, государству. Были как классно. Она, она нас защищает от кого? Она нас защищает, когда она грызет нам яйца. От нас самих она нас защищает. Главу ЦРУ обвинил, а глава ЦРУ обвинил РФ и Викиликс в стремлении подорвать западную демократию. Да, вот видишь, очень, очень выгодно сейчас определенной категории там. В США да, делать э, заявления, связанные с Российской Федерацией, имея в виду какие-то компьютерные дела, там, что э, был там заход вот такой на выборы, что там были подтасовки при помощи там, компьютеров. Ну и в, в один флакон все это, как Head and Shoulders и Российская Федерация и WikiLeaks. Ну, это совершенно разные системы. И совершенно из разного источника, да, и даже время, время для них разное, для Wikileaks будущее, а вот для путинской РФ прошлое, понимаешь, а их пытаются объединить. И там это как единое целое, то, что борется с этим образом, с американским образом жизни. Но с американским образом жизни больше всего борется сам американский образ жизни. Потому что страна требует прогресса. И выбора Трампа как раз об этом и говорят. Что людям надоело. И вообще самой системе надоело прошлое. Она рвется в будущее. Даже сама система. Вот это состоящая из э, сдержек противовесов. Сан-Франциско, диспетчер. Мальцев голосовал за Путин. Когда я голосовал за Путин? Упаси меня Бог. Я вообще, честно говоря, на президентский выбор не хожу. Человек пишет, что машину можно тоже запрограммировать. Если это имеется в виду, наверное, о том, что судебная система будет автоматизированная. Ну, если это будет искусственный интеллект, то, наверное, нет. Наверное, нельзя будет. спрашивают тут про что вы думаете про убийство Ямадаева. тут человек говорит я вас не троллю любой ответ мое мнение что а его мнение что путин когда приказал емодаева хубить да я думаю что нет я думаю что путин навряд ли что-то приказывал я думаю это решение там в Чечне было принято Хотя я не знаю. Так, и вот в Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов. Ну, конечно, молодец, очень хорошо, но если стал возможным такая ситуация, что могли столкнуться пять самолетов, то это уже... Звоночек. Да нет, ну это вообще нонсенс, то есть, и, и, может быть, предотвратили то, что сами и устроили, ну как пять самолетов могут э почти столкнуться, да, у них есть система э предупреждающая об опасном сближении самолетов в воздухе, Сан-Франциско э -э, это огромные аэропорты, да, и там, в общем-то, очень сложно столкнуться-то. Вы говорили уже как-то давно в программе своей по поводу того, что была забастовка диспетчеров и... Ну, это давно был Тогда да. таких систем да, не, не существовало, как сейчас. Да. То есть, при при при привели туда военных, сказали, да ничего, без вас справимся. И эти военные там чуть ли не довели ситуацию до да, критической, что там начали все погибать, что у них не было профессионального подхода, хоть они были в и военные, там, и летного... Состав. ФСБ после 5.11 распустят, конечно, а зачем нужна Федеральная служба безопасности, кроме того, чтобы гоняться за Мальцевым, Навальным и так далее. Вот мы знаем реально, сколько сотрудников работает, какие технические средства в отношении нас используются. Вот я вам скажу железно, что в отношении меня и Навального используют 90% использовали 90% всех технических средств, которые есть в ФСБ Москвы. 90% можете себе представить. Ну, в почти, все, них... почти все, что у них есть. Я вам сказал еще, ну просто тогда я засвечу человека по поводу там всяких баз и так далее, которые использовали, да. Когда полицейские службы две трети использовали против нас технических систем. По СБ 90%. И я вам не шутку рассказываю, это те же люди информацию давали постоянно, который, благодаря которым я не сижу в тюрьме. Тут еще такой вопрос. Человек спрашивает, что вы скажете о личности Горбачева? По твоему мнению, что он допустил ужасного? Такой вопрос. Ну, много чего ужасного допустил Горбачев, конечно, но проблема в том, что со временем, анализируя его действия, я как-то вот прихожу, в общем-то, к неутешительному выводу, что я слишком радикально к нему относился, слишком максимали... максималистически относился. Да? То есть, если еще совсем недавно я надухо не переносил Горбачева, то сейчас некоторые вещи изменил. Да, тогда я видел те ошибки, которые он допускает, они мне казались совершенно безумными. А сейчас я думаю, если бы он поступал иначе. И получая какие-то такие ответы, не очень хорошие. Поэтому насчет Горбачева, я думаю, стоит будет говорить тогда. Ну, в общем, сейчас я не думаю, что стоит его каким-то образом там подвергать астракизму. Может быть, даже стоит по некоторым вопросам перед ним извиниться. В частности, мне. Я думаю. Я очень серьезно об этом думаю, что стоит извиниться. И, наверное, извиняюсь перед Михаилом Сергеевичем за некоторые критические выступления. Или слишком критические выступления. Вот, это, это первое, да. И второе, он человек, который принадлежит истории. Поэтому давайте подождем. Я не знаю, кто из нас кого переживет. Дай бог ему долгих лет жизни. Но, по крайней мере, наши мои там дети, внуки, да, они в состоянии будут, в общем-то, сформулировать более точно, что он сделал, больше хорошего или плохого. Я не гожусь на эту роль, я не судья Горбачева, не буду я, всю жизнь я... Злился на него всю жизнь, я высказывал негатив, и сейчас вот мне 53 года, я прожил жизнь, я оглядываюсь назад, и я вижу, что, что стоит перед ним извиниться. На пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли утопающих. Да, ну видишь... Это очень неплохое занятие спасать утопающих. Я помню как-то вдвоем с товарищем еще пять грузинских спасателей спасали семью из... Ленинграда тогдашнего, да, их унесло тоже, вот мы девочку вдвоем притащили, чуть сами не утонули, да, и вот такая вот цепь из... 100 метров длиной. Да, из граждан нам бы очень помогла, потому что мы гребем, гребем и на одном месте, представляешь, такой ужас был, вот, Граждане здорово отреагировали. Представляешь, во Флориде, вот когда рассказывают про звериный или капитализм, про то, что там люди не помогают друг другу. Вот ты сейчас вспомнил как раз аварию самолета, гибель самолета Боинг-837 на Потамаке, когда он туда рухнул. Там тоже мужчина нырял и всех доставалось из-подо льда. То есть такой же вот... Как бы обычный гражданин. Всегда, как тот -то, в советский период говорили, всегда, всегда есть место мест, подвига. Подвиг, да, и и кто-то сказал, что лучше подальше находиться от этого места. Но я вот всегда думал иначе. Мне всегда нравились вот такие решения, как, как вот у этих... 80 человек, которые нетрадиционным путем пошли, не бросились все туда плыть и спасать, и половина бы потонула. а Включили башку э и провели такой флешмоб. И я думаю, что это особенность информационного мира. Люди учатся действовать сообща, коллективно. Это нас сближает, говорит, информационный мир нас отдаляет, он нас сближает, он нас делает единым целым человечеством, он нас делает. А, РФ может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии. О, видишь, что-то они никак не, не договорятся. Они там пусть в конце концов решат с Эрдоганом насчет помидор, насчет молочных продуктов, что-то они мечут туда-сюда, там какие-то шкурные интересы, каких-то там дружков тех и этих, и все у них что-то никак не получается. МИД России заподозрил Киев в желании возвести железный занавес. Ой, вот. Заподозрил за подозреву. Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран и так далее. Ну, у Киева на то есть причина. если бы это было без причин, тогда бы это было странно. А есть причины, причины очень веские, поэтому если говорить о странах, Евросоюза, куда нужна шенгенская виза, да, то э, это ли не железный занавес? Да, нужна виза, нужны какие-то особые документы. Да, в современном мире это железный занавес. И опять же, Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля? Ну, это было логично, то есть, исходя из того, что Украина считает, что на территории Крыма живут жители, как на оккупированной территории, они зачем же им какие-то те условия создавать, которые для граждан России, то есть, там, биометрические данные какие-то брать. Вот э, вопрос тут э, по поводу м -м, Ленина. спрашивают: Вячеслав, будет ли после 5 одиннадцатого 11 похоронен Ленин? Ну, я думаю, что я проголосую за это. Но думаю, что это нужно решать на референдуме. Но я проголосую за это, потому что я думаю, что Ильич сам хочет, чтобы его похоронили. Он там замучился валяться уже. Хочет, чтобы его похоронили. На Украине арестовали российских пограничников. Да, странная ситуация. Ну, не странная, а обычная ситуация. В общем-то, двое погранцов где-то у Перекопа там на лодке плавали и приплыли не туда. их взяли, арестовали. В общем-то, они говорят, что они были учебными нарушителями. Я в эту историю абсолютно верю потому что сам попадал в точно такую же идиотскую ситуацию с начальником штаба своего отряда, когда выплыли на резиновой лодке, она начала спускать, мы начали ее подкачивать, а в то время, пока мы ее подкачивали, нас относило, мы гребли к берегу, и она в этот момент спускала, мы опять подкачивали, в общем, этой ерундой мы полдня занимались, промокли там безумно совершенно, был, в общем-то, неприятно. Поэтому в такие игры часто играют пограничники и попадают в самые неловкие ситуации. Поэтому я думаю, что здесь навряд ли погранцы пошли, чтобы чего-то разведать. Ну, не починуют. Да? Они занимаются совсем другими вещами. Они охраняют государственную границу и какие-то... В шпионские игры они точно не играют. Им это ни для чего. Такой э, вопрос необычный. теосов факультист спрашивает, православные считают, что зря... Патриот-патриот, мальчик, суде работать на трактор, дармоед. Я думаю, что патриот вот этот работает на тракторе, раз он пишет. Ты нам напиши, патриот, ты на тракторе работаешь, а? На сейлке-вейлке. МВД Абхазии пообещал 1 миллион рублей за сведения о убийце россиянина. Пишет, они не погранцы. Ну, не знаю. Вот, э, я думаю, что вполне допускаю, что это пограничники. Если они не погранцы, это совсем другой э, вопрос, ну тогда зачем они на лодке плавали? Но ну, шпионы могут каким-то другим путем прийти. Не обязательно брать резиновую лодку там или какую. то я все-таки прочту вот этого человека, он так рассуждает, что православные считают, что зря царя убрали в семнадцатом году. Он был помазанником Божьим. За это Бог проклял Россию и не дает нормальную власть. А кто вам сказал, что он был помазанником Божьим? Об этом нет никаких сведений. Я вот тебе только сегодня говорил о проклятии над Россией, но гораздо более ранним. От того, что как раз русская православная церковь согрешила, и от того, что реального государя от власти, так сказать, отворотили. Да? Поэтому я с вами не согласен. Россия была проклята еще раньше. МВД Абхазии пообещало 1 миллион рублей за сведения убийцы россиянина. Да, то есть вот в Абхазии напали на семью, две семьи отдыхающих, убили одного человека. И вот теперь, конечно, в МВД Абхазии мечется 1 миллион рублей, обещает. В Абхазии стало абсолютно небезопасно, и это многие рассказывают, и много в интернете призывов не ехать туда от тех людей, которые там пострадали. То есть Абхазия небезопасна. Поэтому там они миллион, миллиард обещают за убийцу. Ну, смысл какой ехать, чтобы тебя убили, ограбили. Хотя это у них, можно сказать, единственная возможность поднять экономику за счет туризма. Ну, не знаю, единственное, не единственное, но там небезопасно. При взрыве яхты в Германии пострадали 13 человек. Ну, Большинство из которых были пожарные. Яхта загорелась, приехали пожарные, она рванула, они получили ранения. Шесть тяжелых ранений, один в критическом состоянии. Сразу помнится в 1947 году взрыв парохода в США с этими в Техасе взорвался с амячный селитрой с азотными удобрениями, который взорвался, как атомная бомба, унесло там всех пожарных. Мужика на Виллисе перекинуло через залив, он фотограф улетел на Виллисе, на ту сторону, слава богу, упал в воду, остался жив, и фотки до сих пор остались. Там весь город взорвался, и потом собирали офтальмологов по всей Америке, чтобы лечить глаза тем, кому их посекло. Этими стеклами Так что В общем это не новость 13 человек это Слава Богу В общем не так много Но люди должны понимать Когда они тушат Какие-то там корабли, яхты а На них очень много горючего И все что угодно на них может быть И может так рвануть, что мало не покажется а вот в Гамбурге арестовали двух россиян за беспорядков во время G20. Ну, видишь, и, и наши там были. Как Пушкин писал: И я бы смог. Да, я бы тоже был бы в Гамбурге. Я бы там тоже участвовал бы в беспорядках от всей души. И вот Захарова тут прокомментировала. Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян, потом. Подумает и добавит, что сделали они а по распоряжению Кремля. Такую чушь она несет. Никто тебе ничего рассказывать не будет, кому-то нужна. не заявила о готовности Евросоюза налаживать контакты с Россией. Макрон опоздал встречу с Меркель и премьером Италии Джендильони. В общем-то, играет, продолжает играть в Путина. Макрон, подожди, Макрон, это очень важно, я не знаю, что там пишет, но вот это важно, Макрон продолжает играть Путина, опаздывает на встречи, это вот. и это очень важно, потому что, то есть, он манеру берет, что он еще скопирует у Путина, давать взятки, открывать войны, что будет Макрон еще копировать, то есть, по подводным лодкам он уже лазит там, без козырки, да, в... На встрече опаздывают. Что еще он будет копировать? Скажи что то извини, я перебил тебя. Ну, вот тут срочная новость по поводу того, что, причем это заявляет РНТВ, и новость о том, что в, в штаб, как они выразились, националиста Мальцева, выселяют из дома в Подмосковье за неуплату. Это кто может выселять и, во-первых, там оплачено все. Это прямо сейчас, что ли, происходит? Да. Прямо в настоящий момент? Позвони, узнай, кто это сбросил. Ну, позвони туда, в дом и спроси, что происходит, чтобы мы знали. Сейчас ответим тогда, наверное, вопросы Вот в Великобритании назвали грабежом плату Евросоюза за Брексит А точно цену-то пока и не назвали То есть до 23-го, до 29-го Официально запустила процесс выхода 29 марта Великобритания и до 29 марта 2019 года должна выйти и, соответственно, что-то заплатить. Говорят, что грабеж, но цену не называют. В Аргентине просят вызвать генпрокурора на допрос по подозрению в коррупции. Видите, то есть в Бразилии сажают бывшего президента, в Аргентине вызывают генпрокурора в Америке трамбуют Трампа, в общем-то это нормально, в России все нормально. И самая, наверное, серьезная новость сегодняшнего дня, самая серьезная, китайцы впервые провели телепортацию на орбиту Земли, то есть китайцы э, при помощи лазера телепортировали частицы, на расстоянии от 500 до 1400 километров и в общем-то все очень правильно у них получилось, причем я так понимаю, что это они систему квантовой связи налаживали и вот та технология и вернее те принципы, которые описаны в, здесь, я как раз называл, не будучи физиком, рассказывал как должна быть устроена, на мой взгляд, квантовая связь. И мне тут кто-то из физиков написал, что я полный, потому что ничего не понимаю. Оказалось, что он полный, потому что вот что я читаю, я так и думал, что она устроена. Да? И что из-за того, что одна частица изменяется в связи с воздействием на другую, даже если они бесконечно далеко от, друг от друга, находятся, если они взаимодействовали до этого между собой, на этом, в принципе, основана связь. Что ты скажешь по поводу... Ну, ситуация такая, что это продолжение истории о... с обыском. Угу. В том приходил Чудковый и заявил о том, что в общем-то, этот же дом арендуется, mm. и хозяйка дома э, заявила, что больше не хочет продолжать э, а договор, это заявил. А, аренды. Но я так понимаю, что с хозяйкой тоже были проведены какие-то переговоры, но эту ситуацию может вполне уладить на обычном юридическом, да, юридическом да, да, То есть, но ну, В любом случае мы пытаются найти любые лазейки и испортить жизнь. Со всех сторон. Да это понятно, но ну, и, ну, если они машины, колеса прокалывают типа, машины активистов Навального и делают какие-то мелкие пакости, но это как-то вообще несерьезно со стороны ну, такой большой организации. Ну, ничего, если хозяйка пойдет у них на поводу, значит, она не будет получать никаких денег. Кто у нее будет этот дом арендовать? Он никому не нужен. Там таких домов миллион рядом стоит. Так что... ВМС Шри-Ланки... Да. Спасли унесенного в море слона. Да, да. и вот они рассказывают, что проводили 12-часовую операцию. То есть, они... Катер ВМС Шри-Ланки шел в 8 километрах от берега и обнаружил плывущего слона. Они почему-то решили, что слон гулял по лагуне, его унесло в море. И, значит, там какие-то притащили сети этого слона, тащили, тащили, значит, вытащили на берег, слона спасли, все хорошо. Но вот я, ты знаешь, думаю о чем. Особенно там, где мангровые леса, затопляемые огромные территории, там слоны... Плавают очень на большие расстояния То есть между островами 20-30 километров Это а для них вообще не расстояние Слоны на очень большие расстояния плавают 8 километров в море для слона это вообще нет ничего Возможно он просто решил поплавать этот слон А тут налетели военные с сетями Начали его ловить, тащить, представляешь То есть я сразу вспомнил тот анекдот, который рассказан в фильме Тарковского, ностальгия, помнишь там земляк наш, мой земляк Олег Янковский рассказывает такой анекдот, идет мужик мимо лужи, огромный, такая страшная большая лужа и смотрит там кто-то плещется, тонет. И он бросается в эту лужу, хватает этого человека, тащит его, нахлебался этого дерьма, весь вонючий, в грязи, вытащил его на берег и лежит отдыхает. И человек лежит, и такой, на нее смотрит так. Он лежит, и этот лежит, который смотрит, говорит, а что ты вдруг за мной туда нырнул? А тут говорит, да ты че, ну я смотрю, ты тонешь, я вот бросился, я тебя спас, Дурак, я, я живу здесь. Вот слон вполне допускаю, так же там жил, а его утащили сетями. И в нашей жизни очень часто такое происходит, что кто-то как слон плавает, да, или как тот мужик в луже живет, а мы бросаемся его спасать. Может быть, надо начать спросить, надо ему, чтобы его спасали. А вот айсберг, который унесло от Антарктиды, никто Триллион не спасал. Тон. Триллион тонн, толщина 200 метров, площадь 6000 квадратных километров. Ну, такая как пару городов Москва, даже чуть побольше, чем две Москвы. Чуть-чуть побольше. Нормальный такой, сразу вспоминается про миллионы брустеров, помнишь, когда надо было пригнать айсберг, такой проект был совершенно э, невероятный, и из него вытапливать воду пресную, и там что-то из этой воды делать, он на это дал деньги, будучи уверенным, что они пропадут, а они принесли бешеный доход, так что вот, можно цеплять уже, начинать айсберг. Ну... Еще, еще хотелось напомнить э, Про лайки Ставьте лайки э, Подписывайтесь на канал э, Официальный канал С которого идет трансляция э, С реальным чатом Где можно задать вопросы э, И получить ответы на них э, Основной канал э, арт подготовка, Большими латинскими буквами И еще я хочу напомнить Про Венесуэль госпереворот, революция пишет. Ну слава богу, мы заждались, в общем-то, прям как-то даже это мы рассчитывали на более ранний а, вариант раскачки, да? Да, что, извини. <связывая> я, ты, да, я да, еще раз хотел напомнить про акцию окупай Манежка, да. Что она будет проходить с субботы на э, воскресенье целые сутки, с у дня. Непосредственно на Манежной площади Так как она сейчас перекрыта Это будет ближе к гостинице Москва Люди будут собираться на лавочках Приходите все Поддерживайте тех кто туда придет Общайтесь Делитесь своими впечатлениями Рассказывайте людям Про Путинский режим Про то что происходит в стране И Приносите воду, еду Создавайте как можно больше массовости, чтобы люди могли видеть, что они живут не в то зеркале э, пропагандистского телеви телевидения, но еще есть нормальные, трезвые, воспринимающие реальность люди. Да, еще хотел э, добавить по поводу информационного мира. Сейчас у нас, конечно, у всех единственная возможность каким-то образом друг другом обмениваться информацией и доносить друг другу то, что с нами происходит. Хотя, в общем, э, людей более активных, конечно, не так много, как э, тех, кто... Их поддерживают, но пока еще сидит дома на диванах. Но все же, это, мне кажется, единственная возможность как-то друг другом обменяться основной информацией о том, что с каждым из нас происходит. Потому что если кого-то задерживают, мы обязательно об этом узнаем. И хотелось бы отдельно поблагодарить ребят из протест-инфо в Твиттере. Они постоянно находились... Да, спасибо событий. большое. Молодцы. Раньше этот канал можно было найти по твиту арт-подготовка инфо, сейчас он называется Протест инфо. Вот они снимали репортаж непосредственно в тот момент, когда был обыск и когда задерживали. И не только этот ресурс. Конечно же, смотрите все каналы, которые на Фейсбуке. И градус ТВ, и э, ВКонтакте официальная страница и подписывайтесь на подготовку, официальные э, каналы, чтобы писать вот здесь в чат. Вячеслав Вячеслав, как вы относитесь к блогеру в Госдуме? Ну, со смехом. Отношусь, и как к вам совет блогеров? Ну, совет блогеров, это чисто Вячеслава, выдумка Володин он любит, выдумал совет ректоров, вузов. Самый главный совет, чем больше советов, ну, страна советов тогда была, и он так сильно не изменился. Нужно. А вот эти блогеры, которые идут к власти, они очень похожи на вчерашних, я говорил про капиталистов, которые пришли к монархам. И им ничего не нужно было, деньги у них были, у них все было, фактически власть была в руках. И спросили, что вам надо, они не нашли ничего, лучше сказать, что нужны титулы. Вот это блогер, который в Госдуме, это вот как те капиталисты, которые пришли за титулами. Понимаешь? То есть это э, живущие еще в старой формации, То есть они делающие новое дело, но пуповины связанные с прошлым. Да, еще напомню, что до сих пор идут региональные стримы и путешествия Надежды Беловой. Да. Все это озвучивает канал Первый Русский. Можно подключаться к этим стримам, можно участвовать. Ссылка есть на основном... Основном сайте 5.11.2017.org. Я не могу это открыть. И подсоединяйтесь к этим стримам. Следите за новостями в регионах, потому что в регионах постоянно происходит э, очень много событий. Нет. Так, ладно Слава, посмотри почту Только что смотрел Здесь, Слава, как спина Ну так, получше Лучше, чем в тюрьме Надо сказать Бога нет, объясните это Как я могу объяснить То чего нет да а если он есть то как я могу объяснить бога а? давайте это вот канту это не ко мне это вот ему ну Кант, кант по, по этому поводу у нас был такой товарищ поэтому наверное это его надо привлекать хотя как Иван Бездомный сказал, что Канта бы да на Соловки, а Волон, если сказал, что очень долго уже находится Кант в тех местах гораздо более отдаленных, чем, отдаленных, чем Соловки. Поэтому, наверное, да. Так, что... Писали про то, что, возможно, время пришло, а я так и не дочитал. Ну, вот здесь он должен быть, его нет. Угу. От того, что ты нажмешь еще 10 раз, он не появится. Его нет здесь, он вот там. Понимаешь? Мальцев, как вам писать на почту? Ввмолцев 64gmailcom собака Gmail ком. Полонский сказал, что собирается изменить мир. А зачем собираться его? Надо просто менять и все. Тот, кто собирается изменить мир, он никогда его не изменит. Мир надо менять, не надо его собираться менять. Здесь и сейчас. Вот главный принцип изменения мира. Вячеслав, как вату зажечь? Да вата горит уже. А кто в тачке с Вованом был? Вот и расскажите нам. Я не знаю, кто был в тачке с Вованом. Ну, кто-то, кто, кто ему пальчиком там погрозил, там что-то показал, там, что туда-сюда, там. Чё? где? Где? Это. А ты что, не можешь дозвониться что ли? Что? Так. Человек пишет, я лично видел ангелов и бесов, Бог есть. Ну, в общем-то, я ангелов и бесов не видел. Ну не, не могу. Я всегда говорю, что я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Не могу отрицать. Подскажите, как правильно агитировать за вас? Чтобы правильно агитировать за нас, надо агитировать против Путина. Это самая правильная агитация за нас. Напоминаю еще, что подписывайтесь на артподготовку, на официальный канал. И я тогда смогу читать ваши записи в чате. Потому что в противном случае вы пишете кому-то другим. В машине баба была. Да нет, там рука и все остальное мужское. Это вроде... так ладно черт донат у нас не открывается какие-то технические сложности что давай попробуй потому что это важно. Давай прочитаю. О, открыли. Гризура, да? А что если молодым не платить безусловный доход, но стимулировать их повышенной зарплатой, чтобы хватило на реализацию творческих идей? Вполне нормально вполне нормально, но только на первом этапе, потому что все равно наступит следующий этап, и на этом этапе нужно будет платить безусловный доход всем. Зохан присылает помощь, добра и чаю тебе. Спасибо, чаю, да, это вот... Влад... Владимир спрашивает, Вячеслав, я мечтаю жить в Британии, хочу воспользоваться э, 5-11 для того, чтобы попросить... Полит убежище. Надеюсь быть на той территории в час пик. Смогу ли я вернуться, если э, разочаруюсь в той стране? Ну, после 5-11 убежища, зачем просите, если у нас все получится, не нужно будет просить убежище. Многодетные, передайте привет группе «Артподготовка Краснодар. Ребята, мы сила. Спасибо, привет. Спасибо. Егор э, пишет Вячеслав, мечтаю после революции э, накуриться с вами как следует и сыграть в шахматы. Ну, сыграть в шахматы легко, а вот накуриться навряд ли. Я что ничего не курю, даже табак. Валентин из Хасимер Ты туда говорит, и А Говорят очень громко. Да, ну ладно. На надувной матраке и шалаш. А, в шалаш. Жаль, что так и не привязали PayPal на рифкоины. Из это Германии оплатить нужно. нет Сейчас возможности. Тема PayPal привязать к рифкоинам. Но мы вот только, наверное, на следующей неделе сможем это сделать, когда все соберемся. Сейчас, пока не получается у нас технически. Шумка на революцию. Северяночка. Пожалуйста, зачитайте донат от Кэти Так. Она дважды посылала, дважды пропустили. Это мама-одиночка, ваша слушательница, более трех лет. Каждая копеечка ей трудно достается. Так. Давай, если сейчас я вот это... Если мы сейчас не найдем, то завтра обязательно мы должны это зачитать. Я вот сейчас сюда это вынесу. Скопирую. Вот. Обязательно. Uh -huh. Так пожалуйста запомни так антон из германии восхищаясь силой духа вашей семьи соратник сейчас вы верите в успех 5-11 более или менее чем верили раньше берегите себя дает вопрос вы верите в успех конечно и верим мы только сегодня говорили о техническом исполнении этого спорили вот с коллегой я его увидел мне кажется да Александр 17, прислать помощи. Вячеслав Вячеславович, огромное вам спасибо. Ваш интеллект в будущего устройства вызывает уважение. Простые гениальные решения. Желаю вам и вашей семье, и всем соратникам здоровья, сил, удачи и везения. Спасибо большое. Очень приятно. Бог с нами. Роман. Роман. Это точно. Спасибо. Егор пишет. У нас в Нижнем Тагиле команда небольшая, но мы с вами до конца. Спасибо, Егор. Миша, Вячеслав, вся эта кодла, особенно на местах, искалечила жизни сотен тысяч людей и их семьям. Как вы считаете, должны ли они их семьи зеркально возместить причиненный вред и ущерб? Нет, ну... Как возместить? Это люстрация и определенная категория преступников должна, конечно, поехать на Индигирку и Колыму. Для нас принципиальный вопрос, чтобы они не сидели в тюрьме, а жили где-то на выселке. Потому что в тюрьме их надо охранять, кормить, там, то есть, а здесь им кайлона и делай там что хочешь. Нам надо про них просто забыть. Ну, чтобы они где-то там были, но не во Франции, да, и в Соединенных Штатах, да, там, или не на Лазурном берегу, а там вот на Индигирке, Колыме, пусть работают. Сергей из Краснодара присылает помощь на нашу победу. Спасибо домашняя роженица вячеслав как будут дела с домашними родами и, акушерскими, э, э, и акушерками после пятого 11 -го? центр рожана сейчас с нами борются и считают сектантами а мы считаем что женщины вправе сама выбирать где и рожать домашние дети Женщина реально сама вправе. Никто не рожал там в каких-то роддомах еще сто лет назад. Все рожали дома, и это было нормально. Я понимаю, что сейчас могут быть осложненные роды, и что они чаще сейчас осложненные, потому что люди хилые, но женщина реально сама вправе. Это ее роды. Нужно понимать, что вот как-то общество там, где должно... Участвовать, оно не участвует. А где оно должно дать право человеку, оно не дает ему такое право. Да? То есть, э, странная ситуация. Нужно эту ситуацию изменить. Галина Мандаренко присылает помощь Марку. Спасибо, Галина. Стас из Бостона присылает помощь. Здравствуйте, Вячеслав. Привет, Стас. Я помню тебя. Спасибо. Елена. Когда дебаты с Купцовым? Не знаю, когда назначите нам, тогда и будут дебаты. Я готов со всеми дебаты проводить. Сейчас у меня больше появилось а. времени общаться в интернете. Так что с удовольствием. Боевик Мальцева из СПБ прислал помощь. Как дела у Димы Игнатьева? Куда он делся после выборов в, го в, го в Госдуму? Куда не делся, он в Саратове, с ним можно связаться. Я так понимаю, что кто хочет, может с ним связаться. И Юрий. Присылает помощь без подписи. Спасибо, Юрий. В Мальцеву вместо оплаты штрафа с камеры ОК-777 присылают. ДК, ДК. А, ДК. Наталья. Спасибо, Наталья. Наталья присыл... Татьяна Александр На славные дела от кубанских соратников. Спасибо. Алексей Драгунов. Правильно сделал, что сбежал, избежал ареста. Свобода лучше, чем не свобода. Давид. Аронович Мендель Мендведев Свобода лучше, чем не свобода Это точно Яга, на югидей Да, спасибо Клевер, на напухорный РФ Хороший ник Спасибо, да, РФ ему стоило похоронить Чтобы возникла Россия В конце концов Вырвалась как это Из этого кокона Который сдавливает Молодцы, Вас... не ждем, а Василий Спасибо. Елена, Елена без подписи спасибо. 300, да. Николай, э, Вячеслав, э, а вам не кажется, что пора менять формат стрима? Время э, осталось очень мало. Один треп по новостям, никакой конкретики по тактике и действиям 5-11-17. Когда уже цен ценные указания? Не волнуйтесь, все будет. Раньше времени нельзя выходить из э, засадной полки, засвечивать нельзя раньше времени. Кирилла Зеленограда на поддержку Буэлла Духа. Спасибо. Здоровые революционеры. Че, когда свергнем... Не буду в эфире называть кого. Да, Тес... и тесака выпустим. выпустим. Да, Каратель. Карател. Хороший ник тоже. Ну как, когда. 5 11-го мы планируем. Может быть и раньше получится. Посмотрим, что нам принесет сентябрь. Потому что ну, ситуация здорово. Раскачивается, мы это видим. Александр, 111 на общее дело. Спасибо, Спасибо, Александр. Воин света. Так. Так, так, так. Тут вот меня обзывает он. Вруно и что, какие 6 тысяч бойцов. Никто про бойцов не говорил. Говорили про сторонников. 600 тысяч сторонников. Да, это то число. Людей, которые нас постоянно смотрят с территории Украины. Они сторонники, если они постоянно смотрят, ну по крайней мере, ну, да. они точно не противники, да. да, так что я это имел в виду. Просто столько противников не будет сидеть и смотреть, потому что они другим делом займутся. Лжец, никто на Украине за тебя не пойдет. А я вот прошу завтра вот этому воину света, ответьте, пожалуйста, кто с Украины. Самый лучший вариант будет. Напишите, кто с Украины кто является нашим сторонником. Прямо в чате. Павел Зеленоград присылает помощь. Донатка. Привет Зеленограду. Дмитрий Сергеевич. Вопрос от всех россиян, славян. Когда мы уже поставим на место всех... А... Да, ну тут э, вопрос связан с э, нерусскими, да? Да, вот, будем к... в... повторить, да? Да, важный вопрос, э, когда мы поставим на место, да, а вот мы сами э, не стоим на месте. Да, нас самих поставили в угол, и всех тех, кого вы тоже называете, они стоят в углу рядом, да? и, и всем этим занимается власть наша, которая разделяет и властвует, поэтому наша задача сейчас вот с этими, со всеми, кого вы так назвали, может быть, не очень хорошо не объединиться, ласковые. да, и я думаю, что как только власть будет народной, Никаких претензий сразу не возникнет к тем людям, которые там являются нерусской национальностью, поскольку, ну, давайте говорить откровенно, в мире, в котором голодно, в котором плохо, бедно, тогда э, зашкаливает преступность, социальные проблемы существуют огромные, в мире, в котором все по-человечески да, и в котором... Ну, если на первом этапе, может быть, и не будет изобилия, да, но всего достаточно, то уже совсем другая картина. И уже совсем других виноватых ищут. Не надо искать виноватых вот в этих там, гастарбайтерах, там, я не знаю, представитель Южных Республик, если они ведут себя каким-то уродским образом, то можно, во-первых, соответствующие пограничные мероприятия правильные проводить, да? то есть пускать не всех подряд, то есть если люди там торгуют наркотиками, болеют там всеми мыслимыми и немыслимыми заболеваниями, преступления да, совершают, совершают преступления, то они, конечно, не нужны. А если это обычные люди, приличные, да пусть еду, проблемы то пусть едут, какие то проблемы-то. Поэтому важна визовая система, раз, и очень правильное отношение к этому. Если на, на этом поприще не, будет, не будут браться взятки, если сломать ту систему, которая сейчас существует у некоторых народов, ну, например, у таджиков, да? когда здесь определенные братки, ну чисто криминальные, с выходом на Кремль решают любой вопрос и собирают со всех этих таджиков дать. Ну зачем они нужны? Наверное, они не нужны. Таджики, я думаю, с удовольствием потратят эти деньги на свои семьи, чем платить дань своим этим баям. Нафиг они нужны? Павел Зеленограда. А, это может четыре. Да, да, По усмотрению, Владимир э, Дронов из Зеленограда тоже. Спасибо, Владимир. Дмитрий, с пенсии Я на... бадо спасибо. Да, спасибо. Иван, 87, спасибо. Помощь Марку, Ольга Новокузнецка, спасибо. На нашу революцию, надеюсь, она свершится, Ольга Новокузнецка, спасибо. Мы тоже на это надеемся. У нас нет другого выхода. Вообще нет другого выхода. Мы, в общем-то, поставили себя в такие условия, революция или смерть. Ну, так ведь. Вот Алексей Калининградский присылает помощь. Простите, что так мало и редко кредиты душат. Дядя Слава, спаси Россию. Вместе спасем. Сибирь. Вячеслав, не надо меняться местами с политиком. Полит... Вы нужны на свободе, чем скорее снесем режим, тем раньше все политзаключенные будут освобождены. Я надеюсь, что мы сможем освободить как можно раньше. Евгений, надо на добрые дела. дела. Спасибо. Светлана, на флаги. Спасибо. Спасибо. Владимир. Э Сладковский. Вячеслав, почему в России столько ваты? Свободу не хотят? Хотят Сталина? Ну, не знаю. Вот, Кэти, так мы должны были прочитать. Хочу жить в свободной стране, свободу политзаключенным. Спасибо, Кетти, спасибо. Маша С. Вячеслав, здравствуйте. А что вы думаете о ваших земляках Лихачеве, Кириенко, чем... Занимался сменой экономии Лихачев. А я даже не знаю... Последние 10 лет, почему ушел э, в, в Рос, э, Атом за три недели до ареста Улюкаева? Сергей не земляк мне, Сергей Кириенко, он из Нижнего, а я из Саратова. Так что давайте как-то... А почему у них там какие-то пертурбации, я не знаю. Я понимаю так, что Кириенко там расставляет сейчас своих... Пытается расставить, да, выкинуть Володинских, так что там все очень интересно. А там ну, то же самое они пытаются последний кусок ухватить. Но вот вопрос: последний кусок-то они могут, может, ухватить? А успеют ли они впрыгнуть в последний вагон, который отвезет их на запад, а не на индигирку с Колымой, Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что мы успеем раньше. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.